Добрый день, я приветствую всех на канале 18соток и сегодня я хочу поговорить с вами о почвосмеси, о семенах, как лучше высаживать их или сразу проращивать. Я как-то показывал вам почвосмесь, делали очень хорошо эту почвосмесь раньше, сейчас ее делают просто отвратительно. В прошлом году я потерял очень много рассады за счет черной ножки. Тоже понадеялся, что почва хорошая, почва отличная. Ну и, соответственно, не принял никаких мер предосторожности. Когда начал эту почву раскрывать, там кирпичи, корни, трава, листья, в общем, ну где-то нам набрали в посадке, видать. Ну и, грубо говоря, где-то 50 штук рассады у меня пропало. Хорошо, что я выращиваю в кассетах, что они между собой не соединены, ячейки. И черная ножка не распределилась практически на всю кассету. Сейчас я почву делаю сам. Это вот чернозем. Я выехал за город. Здесь полно фермерских полей. Они очень хорошо их удобряют. Тем более, росли сидираты на нем. Это горчица. И вот После горчицы я набрал земли, земля, конечно, твердая, чернозем, я добавляю сюда торф, все делаю на глаз, почему, потому что земля бывает разная, бывает чернозем, она более вязкая, бывает суглинок, бывает песчаная, как бы под каждую почву надо подбирать отдельно, я не могу вам сказать конкретно как, какие пропорции, как делать, я это взял, например, набрал ну, миску вот такую вот земли, беру речной песок крупный, я его прокипятил, минут 15 он у меня кипел, водички водичке, в кастрюльке, потом промываете, добавляете и добавляете торф. Я пользуюсь классманом, это профессиональный торф немецкий, там кислотность у него 6, 5,5-6. Ну э, торф надо тоже обрабатывать. Почему? Потому что я столкнулся с такой проблемой, что в этом торфе очень много яиц, э, комарика это комарик, грибной комарик, это вредитель, от которого не так-то просто избавиться. Почему? Потому что он откладывает в почву яйца, и через 30 дней вылупляются личинки. Личинка начинает подрезать корни. Если у вас растение большое, как бы вреда сильно много не будет от этого, ну а маленькая рассада, конечно, они уничтожат и избавиться, травить их, как бы это все бесполезно. Почему? Потому что комарий только вылупился, вылез с земли, сразу отложил яйца, через, на сей день следующий, следующий, следующий, следующий. И у них определенный цикл, когда они вылупляются, через месяц. Если вы потравите, на следующий день новые яйца вылупятся. И так, короче, будет бесконечно. Надо единственный способ, это вынести их где-то на улицу, чтобы они вылупились и сразу улетели. А если они у вас будут в квартире стоять, Соответственно, она не будет откладывать в эту же почву, опять же, яйца. И вот делаю такую почву. Еще я использую, добавляю сюда э, гумус. У меня гумусные черви. Я показываю, в этом есть видео. Сейчас я вам покажу ящичек с этими гумусными червями. Покажу сам гумус и как я пользуюсь ним. Это уже второй ящик у меня. Вот лежит сверху у меня плитка. Такая вот облицовочная, обычная. Здесь бумага в ящике. Так, и вот наш гумс. Вот он какой. Если его взять в руки, он как пластилин. <coughs> Мягкий. Такой тянется. Липнет, ну как чернозем. Запах у него очень такой приятный, запах земли. Здесь нету никаких патогенов в этой почве, потому что все полностью э, отходы были переработаны червями. Вот, Теперь я добавляю гумус. Гумуса добавляю опять же тоже нет никаких пропорций. Взял, примеру, на вот такую вот миску, ну вот такую вот пригоршню вот сока гумуса. Его, конечно, желательно немножко подсушить. Видите, он дается комочками. А когда его подсушишь, потом перетираешь, он такие маленькие-маленькие грануками. Вот черви у меня сейчас внизу все. Я им внес под кормпочку где-то неделю назад. Ком перевернул, внизу насыпал корма. То есть почву перевернул, вниз насыпал корма. И все черви отсюда переползли туда вниз. Это так, чтобы не брать червей, чтобы не выбирать их, не копошиться с них. Вот ну, такая вот красота. И Это все добавляется полностью в грунт. Почва смесь. Такая почва смесь уже не требует никаких дополнительных внесений подкормок. Потому что здесь все абсолютно полностью есть. добавил сюда немножко гумуса конечно надо было подсушить его тогда он становится мелкий и легко его смешивать вместе с грунтом ну или приходится просто брать вот так вот и перетирать его как же готовить грунт как готовить почву смеси эту саму мы добавляем песка добавляем торфа мы берем пример вот на такую миску Взяли по две жмени песка и две жмени торфа. Потом берем смесь вот этого вот всю. Вот, к примеру, взяли мы ее, кулак вот так хорошо сжали. Вот получается такой комочек. Мы должны чуть-чуть прикоснуться, и комок должен рассыпаться. Вот эта смесь хорошая. Если, к примеру, вот как вот здесь у меня вверху, сейчас я вам покажу... Вот это у меня здесь гумус. Видите, какой он? Он комками ломается. Это уже нехорошо. Его надо перемешивать, чтобы у нас получилась рассыпчатая смесь. Самое главное гумус. Гумус это рост ваших растений. Это будущая рассада. Вот я покажу вам классную вещь она у меня в баночке. Сейчас я вам расскажу, что это, для чего оно нужно. Это у меня гриб. Гриб триходерм. Это почвенный гриб, который находится в почве. Благодаря ему мы избавляемся от нежелательной флоры, которая находится в почве. Это могут быть всевозможные грибы, всевозможная плесень, черная ножка, черная гниль. Это очень-очень классная вещь. Она продается в магазине, в пакетиках, они бывают в баночках. Гриб триходермы. Если посмотреть, к примеру, вот здесь есть такой белый налет. Это мицелий. Мицелий гриба триходермы. Для чего он мне меня служит? Я ним обрабатываю летом, обрабатываю перец, Обрабатываю томаты, вот такой вот раствор, я беру 30 миллилитров раствора, на 10 литров воды и обрабатываю по листу и перец, и томаты, от фитофторы, от черной нили, ну, от множества всевозможных грибов, плесени. Как приготовить этот триходерм, вы можете купить, я уже как говорил уже. Либо готовый раствор в маленьких баночках 30-30 миллилитров, либо он есть в порошке. Берете обычный картофель, как готовите, к примеру, для пюрешки. Вот вы сварили картофель, почистили, сварили его. И вот этот навар сливаете отдельно в банку. На 1 литр навара берете 1 столовую ложку сахара. Разводите горячую ложку сахара, даете раствору остыть и только потом заселяете триходерм с пакетика либо это жидкость у вас. И в течение 4 или 5 дней банка должна быть открыта. При комнатной температуре гриб начинает разрастаться. Заполнять полностью всю емкость. Ну, вот, это, такая, вот Такой налет появится гораздо позже. Это когда уже большая колония будет триходерма. Срок жизни такого триходерма в баночке в пределах месяцев. Банка должна быть большая, не должна быть бутылка. В бутылке он просто отдыхается. Банку я не накрываю крышкой, я накрываю вот обычной бумажкой. Взял вот так вот, накрылась сверху и стоит она у меня в холодильнике. Вот, например, четыре дня вы вырастили триходер 30 миллилитров на 10 литров воды и обрызгали. И потом все это дело накрываете или марлейкой или бумажкой обычной и в холодильник. и Вот она в холодильнике может у вас стоять в течение полутора месяцев, полтора месяца проходит, вы берете новый отвар, отварили, добавили сахара и долили сюда. И опять поставили в холодильник. Так как э, при низких температурах триходерма очень-очень медленно развивается, такого вот, такой заправки хватит на два месяца, на два-три месяца. Если вы, конечно, достанете при комнатной температуре, рост триходермы будет во много раз быстрее. Для чего я ее еще использую? Вот в такой почве, все знают, если она, не дай бог, еще где-то с леса, там плесень, там грибы, там все, все на свете есть. Как обеззаразить эту почву? Мы можем взять вот такой вот концентрат, заправить его в распылитель и хорошенько увлажнить почву. Но Это надо делать где-то за неделю. При в хороших благоприятных условиях, при температуре 27-28 градусов, триходерма очень быстро разрастается. И он паразитирует на всех грибах, на плесени, которая здесь находится в почве. Он просто поедает ее. Срок жизни триходермы до тех пор, пока в почве что-то есть, чем можно питаться. Как бы посторонние грибы, посторонние все вот эти вот плесень, черная, гниль и так далее. Вот пока есть питательные вещества, пока триходерм живет. Как только питательные вещества закончились, земля полностью стала ваша стерильная, триходерм уничтожает все, кроме вирусных заболеваний. Это как бы остается в почве у вас. Все остальное поедается, уничтожается самим триходермом. Ваша земля будет просто супер. Тем более триходерм способствует улучшению корневой системы, росту, впитывание питательных веществ корнями как бы это еще и помощник для вашей рассады после того как вы пропитали почву раствором триходерма может даже вот таким вот концентрированным просто быстрее процесс пойдет и быстрее почва будет обеззаражена также точно если у вас появились какие-то пятна на листьях появилась гниль особенно черная гниль она очень быстро уничтожает растения. Точно так же появляется у вас э, черная ножка. Триходерм помогает идеально. Ну, конечно, если когда растение уже полностью заражено, там как бы вы уже ничего не сделаете. Надо заранее обрабатывать почву, и вы забудете, что такое черная ножка. Если бы я знал, что почва у этого человека, которого я покупал, будет именно с черной ножкой, я бы обязательно обработал. Вот ну, так как я рассчитывал, что земля у него хорошая, как бы не принял никаких мер, ну и соответственно был за это наказан. Так что теперь я обрабатываю любую почву, какая почва ко мне не попала. Пускай она там супер-пупер дорогая, все это надо обрабатывать. Доверять, мне кажется, нельзя никому. Тем более, если вы поле где-то берете, вот я взял в поле, я знаю, что эта почва супер. Вот То, что вы сделали, вы будете 100% уверены. Теперь нам остается только заполнить кассету для рассады. Так, еще такой вопрос. Многие меня спрашивают, как же лучше проращивать семена в кассете, в почве, либо проращивать на салфетках. Вот это самый как бы, мне считается, кажется, самый важный вопрос. Так, вот смотрите, вот у меня есть семена. Я никогда не проращу их в почве. Никогда. Почему? Потому что это сверхострые сорта. У них очень слабый иммунитет. Это все гибриды. Среди гибридов, конечно, есть уже устойчивые сорта. Что такое гибрид? Гибрид это выведен совсем недавно два-три года назад у него слабый иммунитет вот этим ко всем заболеваниям ко всем грибкам если вы посадите примеры посеете обычный перец там сладкий любой или вы посеете бараний рог ему не страшен никакая плесень никакая черная ножка ничего почему то что он адаптирован уже к нашим условиям у него очень сильнейший иммунитет ко всем вот этим вот грибкам все вот эти семподы, тринидады и так далее и тому подобное, все они слабенькие насчет этого. И вы можете высеять, и они покроются плесенью, плесень сразу заходит в середину семечки, и зародыш, соответственно, погибает. Вот если посмотреть, видите, вот они же проклюнулись. Это прошло двое суток после того, как я замочил их в калия. Как вы видите, одна... Половинка уже проклюнулась. Еще три сорта как бы сидят. У каждого сорта свой вегетационный период. Это первое. Второе. Семена сверхострых сортов. Это семена с южных районов. Ихний рост начинается в вегетационный период после температуры 25-26. Как только превысилась температура 25-26, Семена просыпаются и, соответственно, начинают прорастать. Самая лучшая температура 28 градусов. При температуре 22-23 градуса семена спят. Как же лучше проращивать? На салфетках, либо замочив калия, сразу высеять в землю. Первое. Вот у меня они стоят в инкубаторе. Их там очень много этих кассет, то есть коробочек. Там температура 28 градусов. Это температура окружающей среды. Вот этой баночке тоже температура внутри 28 градусов. Если вы высеете семена в почву, вы никогда не добьетесь температуры почвы 28 градусов. Почему? Потому что это почва. Температура будет у вас окружающей среды, воздуха, но никак не почвы. Почва будет где-то 22-23 градуса. При такой температуре семена будут спать. И вам придется ждать не одну неделю. Может неделю, может быть две, пока она проклюнется. Так как семена эти слабые, они плохо переносят вот эти вот все температурные колебания. И тем более у них иммунитет к этим всем грибкам, ко всей этой гадости, очень слабый. Они сразу... Поражаются грибком и погибают. Вы будете ждать месяц, будете ждать два. Раскрыли семечко, а она внутри черная. Самое главное, чтобы семечки семечке появился корешок. Вот, смотрите, видите, появились корешки. Прошло двое суток. Если бы я их высадил в почву, ну, где-то неделя прошла, может быть две, пока они пустили корешок. И то я не знаю, пустили бы они или нет. Так что лучше сначала прорастить, Потом посадить его в почву. Посадка в почву не глубже одного сантиметра. Делайте небольшое углубление. Посадили его и слегка присыпали почвой. Почва всегда должна быть влажной, но ни в коем случае не мокрой. Вы не должны заливать ее. Вот вы их посадили те, которые у вас проросли и проклюнулись. Вот сейчас у меня три штуки примера проклюнулось. Я сейчас возьму, засыплю все ячейки. У меня все ячейки под номерами. Я посажу первых три штуки, а в пустую ячейку ставлю спичку обычную. Ну не спичку, у меня есть красная проволока вот такая вот. Сейчас вам покажу. Вот такой вот красный провод, я кусочками его режу, чтобы было видно, и вставляю в ячейку. Это значит ячейка пустая, там ничего нет, чтобы я знал, где я посадил, где нет. Я потом, когда семечко еще проклюнется, вытащил, вставил и засыпал. Чтобы не допускать таких ошибок, желательно, конечно, вначале проращивать. И вы будете знать 100%, что ваши растения все схожие, семена схожие, Вы посадите, через 2-3 дня семечка взойдет, она проклюнется и вылезет. Все, тогда вы включаете свет, пока семечки не проклюнулись, свет не нужен. Температура. Для проклевывания 28 градусов должна быть вот ваша кассета. Так как корешок появился, семечка проснулась, иммунитет у нее уже есть, семечка не спит, семечка сопротивляется той же самой плесени, быстрее рост начнется, корешок мгновенно начинает заполнять, корень заполнять всю ячейку и растение проклевывается. Когда ваш, ваша семечка проклюнется, и у нее появится корешок, вы можете спокойно. Сажать ее в почву, уже обработанную. Семечка уже начала жить. У нее включился иммунитет, хоть как пускай он слабый там, или, или очень сильный. Все равно эта семечка уже будет сопротивляться всем болезням, будет пытаться выжить. И, соответственно, она очень быстро прорастет у вас. Так, что еще? Когда вы засеяли семечки, одеваете мешок. Я пользуюсь мешки для мусора. Мусорные пакеты вот эти вот, Без разницы какой-то цвет, прозрачный, непрозрачный. Вы его накрыли и при температуре 28 градусов у вас стоит. Если у вас проклюлись 3, 4, 5, 6, 7, 8, там 10 э, семечек, они уже вылезли. Кулек снимаете. Даже если остальные не проклюнулись, вы увлажняете почву. Почва всегда должна быть влажной. До тех пор пока не появится два настоящих листочка, только потом вы начинаете слегка подсушивать почву, приучать как бы свою рассаду к засухе. Все это надо обрабатывать. Но ни в коем случае я не советую почву прокаливать. Это уже как бы пройденный этап. Это я уже проверял. Это мертвая земля. Мне ничего расти не будет. А если будет расти, она будет чахлая, чаморошная Желтые листочки, тоненькие, ножка тоненькая, никакого роста не будет. Почва должна быть у вас живой. Вот комочек, сжал, видите, все это рассыпается. Влага не должна в ней застаиваться. В общем, вроде все рассказал. Если я что-то вдруг забыл сказать, вы можете писать в комментариях. Я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Так что пробуйте и больших вам урожаев. Всем пока.